Я вам сейчас продемонстрирую. А давайте покажите сразу, чтобы у людей не возникало вопросов. Видеодоска разработала искусственный интеллект, способный автоматически ускорять видеоролики во время того, как спикер молчит. Но это лишь одна из функций данного приложения. На наших студиях работает функция многокамерной съемки. У спикера есть возможность переключаться между камерами самостоятельно. Мы просто берем камеру, то есть телефон, и показываем, допустим, студию, как она выглядит. Либо искусственный интеллект это сделает за вас во время того, как вы начнете смотреть в другую камеру. Это позволяет создавать плавные переходы между кадрами, которые для зрителей будут казаться незаметными. Кроме того, наша программа автоматически накладывает цветокоррекцию для выравнивания тона кожи, и вам не придется мучиться над каждым кадром, чтобы отправлять цвета. Программисты компании «Видеодоска» ежедневно стараются сделать данную программу лучше, для того чтобы клиенты были довольны результатом съемок и скорости обработки видео.